Всем доброго дня, меня зовут Илья Иванов. Я отвечаю за бренд 3CX, компании «Опиматика». Мы являемся пластином. в скором времени, скорее всего, статусы поменять, будем бриллиантовым дистрибутором 3CX в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. Сегодня у нас достаточно необычный вебинар по времени начала, московское время 8 утра. У нас есть коллеги из Алматы, я так понимаю, что у вас уже полдень и время обеденное. Может быть, еще кто-то восточнее есть? Да, мы специально хотели провести вебинар для партнеров из восточных регионов, чтобы вам было удобнее. В любом случае, советую посмотреть вебинар до конца, потому что расскажем о некоторых изменениях тоже в программе, даже если вы уже раньше слышали. Вот ресепс, все знаете. Этим летом всевозможных изменений произошло достаточно много. Ну, начнем по порядку. Сначала... Кратко о том, что вообще такое 3CX. Наверняка о названии этого бренда вы слышали, представляете, что это. но ну, Расскажу чуть-чуть подробнее, буквально один слайд, но попробуем основные тезисы упомянуть. 3CX – это именно программная коммуникационная платформа, то есть мы торгуем софтом, конкретным лицензионным ключом, не предустановленным. Такие сервера Такие И у заказчиков, и у партнеров у вас нет никаких ограничений по возможности инсталляции по облачным хостинге, на собственном, на Windows, на Linux, как угодно. Именно программные решение в этом плане ничем не ограничено Мы уже достаточно много писали о том, чем в принципе софт лучше железных решений. Почему многие заказчики любят наоборот именно поставить себе какую-нибудь металлическую АТС, чтобы она была физическая. Это достаточно долгая дискуссия. Здесь, конечно, есть то и другое мнение. Мы в этом плане, опять же, никак не ограничиваем наших заказчиков, на чем мы настаиваем. У нас есть и такие и другие решения, но ну, в том числе программная коммуникационная платформа 3CX, как один из вариантов. Ну и, в принципе, такие софтовые решения уже все больше и больше завоевывают популярность во всем мире. Ну, на Западе и в Северной Америке 3CX – это, наверное, одно из самых популярных решений. Есть некоторые страны, где уровень проникновения рынка превышает 90%. Ну, например, Гренландия <с> – самый любимый пример в этом плане. В России, в Казахстане, в Кыргызстане решение, ну, наверное, пока еще не такое популярное. Но, сбегая немножко вперед, мы про это, конечно, еще скажем, 3CX никак не участвует ни в каких санкционных историях. Так что в Российской Федерации можно свободно и без каких-либо ограничений Yeah. Uh -huh этими решениями пользоваться, так что тоже можете принять на заметку. Вообще 3CX – это софт разработанный, да, именно с нуля разработанный, не какие-то решения, например, на астерийске или так далее, или у кого-то там перекупленные или еще что-то. Это, собственно, разработка компании, которая была основана на Кипре. И сейчас юридическое лицо, с которым мы работаем, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что ни в каких санкциях здесь наш вендор не участвует. Это не просто IPATS, это именно коммуникационная платформа в более широком смысле, ну и сам вендор позиционирует себя как поставщик UC, ну или даже UCNC, как сейчас модно говорить, Unified Communication Collaboration решений. Потому что, действительно, это не только IP-телефония в традиционном смысле, всем понятном. Это, конечно, наверное, самый важный блок, и, собственно, то, ради чего решения покупают, и понятно, что функционал IP-ATS, он первоочередной. Ну, здесь, наверное, никого в целом-то не удивишь, и все понятно, ну плюс-минус все современные IP-ATS умеют одно и то же, умеют соединять людей, позволить им поговорить голосом, быстро решить какие-то вопросы. Ну, тут, даже раскрывать ничего подробно не будем, потому что, я думаю, вы все представляете, как современные IP-ATS работают. В этом плане 3CX, конечно, естественно, никаких своих своих функций не уступает никаким другим. Но ну, и, опять же, здесь в каких-то базовых вещах сравнивать различные решения, наверное, даже не особо есть смысл. Но кроме модуля ip телефонии, конечно, есть много чего еще другого. Ну, Во-первых, это чаты, система сообщений, статусы пользователей, возможность эти статусы устанавливать буквально в один клик, обмениваться файлами, обмениваться информацией, как внутри компании, так и заказчиками. Лайв чат для сайта, возможность интеграции сайта в работу контакт центра компании и в телефонную систему. Опять же, интеграции с мессенджерами и возможностями обмениваться текстами сообщениями в Фейсбуке, в Телеграме, в Ацапе и в других системах. То есть это полноценная система для общения и между сотрудниками и заказчиками и только голосом но и текстовыми сообщениями, что, конечно, в современном мире из года в год становятся все более и более популярными. В общем, многие считают сейчас, что звонить — это вообще мовитон, так что это действительно важно. Интеграция с мобильными устройствами также в 3CX прекрасно работает. Ну, во-первых, это просто приложение под Android, под iOS, для того, чтобы совершать звонки. Могу сказать, что по опыту большого использования мобильного приложения от другого производителя IP-ATS, Уже известного, ну, честно, мне 3CX нравится намного больше и более стабильно работает, никаких проблем с пушами, не сажает батарейку телефона и так далее, так далее. Много преимуществ, но которые реально становятся очень заметными при использовании в реальной работе, когда понимаешь, насколько классно у 3CX работает мобильное приложение. Ну, так там все возможности установки статусов, переадресации, записи звонков и так далее, так далее, так далее. Прослушивание это все, есть. есть. Модуль аудио-видеоконференции. В первую очередь, надо сказать про видеоконференции. Это то, собственно, через что мы с вами сейчас общаемся, где вы меня слушаете. Возможности проведения вебинаров, возможности проведения видео-встреч до 250 участников внутри компании или заказчиками. Опять же, мобильное приложение, через которое можно также подключиться через любой смартфон на Android, на iOS и также участвовать в конференциях. Шеринг файлов, лист для рисования, обмен сообщениями, чат, естественно, запись, возможность стриминга на YouTube. И так далее, и так далее. В ближайшее время обещают еще реализовать функцию виртуального фона, как у многих других поставщиков именно специализированных виде видеоконференц-решений. Ну, конечно, есть к чему придраться, и наверняка... Вы можете тоже найти то, чего не хватает, для каких-то фичей, может быть, не хватает. Но повторюсь, что в первую очередь все-таки 3CX – это коммуникационная платформа, где основной модуль – это IP телефония АТС. И дополнение в видео, виде видеоконференции, по сути, является бесплатным, включенным в любую телефонную станцию, даже в бесплатной версии. 3CX-Free, есть модуль видеоконференций. Так что ну, не так много заказчиков, откровенно говоря, покупают это решение именно только ради того, чтобы проводить вебинары. Ну, понятно, что здесь на рынке много игроков специализированных, которые только над этим и работают. Но как дополнение к коммуникационной платформе это замечательно, прекрасно, многие довольны. Ну и вот, например, вот мы сейчас с вами собственным пользуемся, ну или вы смотрите на YouTube-запись, деланная тоже с помощью 3CX. Интеграция с бизнес приложениями это, конечно, есть в в современном мире без этого никуда. Достаточно широкий спектр CRM-систем и отельных ОМС-систем, которыми при всех заинтегрировано, не со всеми, и где-то, может быть, интеграция не такая полная, как хотелось бы, но в этом наши партнеры видят не минус, а достаточно большой плюс для себя, потому что наши статусные партнеры достаточно часто делают сами интеграции с различными CRM-ками, и с PMS тоже. За последнее время, например, у нас были партнерские интеграции с Креатио, с CRM-автодилер, с 1С, с Bittrex, CRM, с, ну, в общем, там наберется, наверное, уже десяток с лишним популярных платформ, ну и, соответственно, наши партнеры это дело тоже предлагают заказчикам, имеют возможность дополнительного заработка. Но ну, здесь уже именно бизнес-модель на стороне партнеров, как они это реализуют, как бы цену устанавливают. Наше дело предложить такую возможность. Модуль контакт-центра в 3CX тоже есть. Опять же, 3CX – это не специализированная профессиональная платформа для контакт-центров. Но все необходимые базовые задачи, естественно, 3CX решает. Массовые обзвоны, очереди. Распределение по квалификации операторов, отчеты, дашборды, возможности суфлирования супервизором и так далее, так далее, все, к чему мы привыкли в работе контакт-центров, IVR, а естественно, голосовое приветствие и так далее, так далее, это все есть. Конечно, это не профессиональное, именно специализированное, решения для колл-центров, какие-то там суперпродвинутые вещи, 3CX не умеет, ну и, и, и, не, и не должна уметь, никак, не в этом смысл, но для подавляющего большинства заказчиков, которые работают как бизнес организация у которых есть свой выделенный колл-центр, конечно, все задачи оно решает. Ну и периодически даже, когда там, я лично звоню в какие-то колл-центры той или иной организации, могу услышать, так сказать, фирменную мелодию 3CX на авиаре, и понимаешь, что звоню именно в организацию, которая использует 3CX в работе, это забавно, но и в каком-то смысле даже мило. Если что, могу потом примеры кинуть, и можно позвонить компании, которые абсолютно точно работают на 3CX, просто потому что на AVR играет та самая узнаваемая мелодия. Ну и отдельный пункт, который нельзя не упомянуть. 3CX профессионально локализован на русский язык. Это касается и как бы и всей обертки, и материалов, датшитов, и работы партнерского портала, и так далее, и так далее. Ну и, естественно, самой платформы. И пользовательского интерфейса и админского, и при этом все нормально перевезено на русский язык, так как должно быть. Вот CX традиционно работает достаточно много выходцев из стран бывшего Советского Союза, в том числе в коммерческом департаменте поддержки Есть менеджеры-инженеры, которые общаются на русском языке как на родном, поэтому у них всегда можно получить в том числе и поддержку на русском языке. Но ну и все материалы приходят в нормальном переводе, они, а например, в Google Translate, как бывает часто от некоторых азиатских, да и не только вендоров. За этот один слайд немножко удалось рассказать про саму платформу. Кратко. Ну, теперь уже как раз ближе к теме нашего разговора, про партнерскую программу. Ну и начнем со структуры прайсов. И вообще, сколько все это стоит? На слайде вы уже видите цены. Это цены без НДС, без налогов, без роялти. понимаю, что... В... России, в Казахстане, в Кыргызстане, в Беларуси, ну вообще во всех странах так или иначе конечная стоимость отличается из разных систем налогообложения. Здесь просто скриншот сайта 3 который показывает цены в евро в год без каких бы то ни было налогов, но порядок это дает возможность прекрасно оценить, и решение действительно относительно дешевое. Говоря о ведущих мировых производителях, которые обычно себя сам гендер сравнивает, ну традиционно 3 себя сравнивает, например, с RingCentral 8 на 8 с решениями от Microsoft, от Avai и еще с многими, ну, здесь порядок разницы цен чуть ли не в 10 раз. То есть 3CX это действительно решение, подходящее там, организациям практически любого уровня по всему миру, как ни крути. Если сравнивать с более популярными, наверное, в наших странах и отечественными решениями, и виртуальными отрез, ну, все равно это очень сопоставимые величины, и 3CX прекрасно конкурирует и по цене тоже, и не является каким-то супер дорогим решением для для заказчиков как видите есть сейчас две редакции по функционалу professional enterprise. Основное отличие в том, что в Enterprise есть горячее резервирование. То есть разница в цене не такая большая, но кроме некоторых еще дополнительных, есть там расширение и так далее. Вот основное – это, по сути, наличие дублирующей отрезки или же параметрами на втором сервере в спящем режиме. Так что кому это нужно, ну, условно говоря, доплатив совсем немного, можно получить более расширенную редакцию. Наверное, порядка 90% заказчиков выбирают Professional. Там есть все, что нужно, там все необходимые функции, типа пани, интеграции так далее, и так далее. Так далее. Ну, Особенно крупным компаниям часто требуется решение о редакции Enterprise. Ну, еще тоже достаточно частый случай. Самый маленькую АТС на 4 одновременных вызова редакции Enterprise за 180 евро в год Из-за того, что там расширенный модуль вот, видеоконференции, сейчас в которых мы участвуем, до 250 участников, такой сценарий, конечно, тоже может быть. Вот уже упомянул, и это, наверное, уже крайне важно. Может быть, это, наверное, самое важное отличие 3CX от других решений. Ну и из крупных поставщиков, наверное, ни у кого такого не встречал, префик именно по количеству одновременных вызовов. Не по количеству сотрудников, а именно по количеству одновременных вызовов. То есть до 10 тысяч пользователей можно прописать в любой АТС, пусть даже самый маленький, и оно будет работать. Но ну, а ограничение будет именно по количеству одновременных вызовов, то есть 4, 8, 16 и так далее. Шаги вы видите на экране. Ну, соответственно, если у вас в компании 10 тысяч человек. Четверо из них начинают разговаривать, пятый вызов отобьется. Но глобальная вообще такая система позволяет заказчикам по всему миру очень сильно экономить. Есть очень много компаний, где много людей, много устройств, но которые так или иначе мало звонят. В этом случае можно взять достаточно маленькую лицензию и успешно ей пользоваться и радоваться. В среднем, как мы видим по статистике, обычно в среднем бизнесе идет коэффициент 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 по количеству сотрудников к одновременному вызову, которые нужны. Но в отдельных случаях этот показатель может быть и совершенно другой. Например, один к 10, один к двадцати Например, в таких случаев, как отельный бизнес. А телефоны должны стоять в каждом номере, номеров может быть очень много, но постояльцы так или иначе мало звонят. Вот в этом случае, прям для гостиницы 3x идеальное решение, потому что позволяет и сэкономить, и ну, сама телефонная система прекрасно работает, и все необходимые интеграции с отелью, фиделио и так далее, они есть. Но, действительно, у нас очень много клиентов в отельной сфере, мы ее любим, попозже еще про это упомяну, но, конечно, Единственная сфера, где 3 применяется, вот такая вот показательная в этом плане. Естественно, есть бесплатные версии, и в России есть десятки тысяч без привлечения скачиваний и инсталированных АТС, которыми пользуются маленькие компании, или, может быть, фрилансеры, и учебные заведения, студенты, и используют для своего обучения, и так далее, так далее. Эти бесплатные версии будут бесплатными всегда. Клиенты по всему миру могут ими пользоваться. Вы, как партнер 3CX, можете у себя на сайте разместить тоже реферальную свою собственную ссылку на скачивание бесплатной версии 3CX, ну и таким образом генерировать лиды, которые будут к вам попадать. Некий процент вот от этих пользователей, так или иначе, рано или поздно расширяет свой бизнес или хочет больше функционала, и переходит уже на платные подписки. Так что это. Модель этой генерации вполне рабочая, и вас тоже призываем к этому процессу подключаться. И пункт, который ну, для каких-то заказчиков является минусом, понятно, что кому-то это не нравится, для партнеров является несомненным плюсом. 3CX лицензируется именно по кодовым лицензиям, то есть все, что вы видите на это цена в год. А можно, конечно, посчитать решение и приобрести АТС на 3, на 5, на десять лет. Компаниям, которым сложно бюджетировать что-то каждый год, это можно сделать, там знаю, на 15, на 20 лет вперед, получить еще дополнительную скидку. То есть, ну, просто не тупое умножение, там, на 10, на 15, на 20 пойдет, а еще цена уменьшится, так что, в принципе, это тоже все выгодно, особенно если сравнивать с решениями например, от Cisco или Атавая, да, все равно это будет достаточно дешево в сравнении. Большинство клиентов просто из года в год оплачивают подписку. Ну и вообще такая подписная модель жизни, и ведения бизнеса, она все больше и больше проникает в нашу жизнь. Есть, конечно же, определенный пул клиентов, которые хотят поставить себе как бы один раз и навсегда, например, железный отец от Ястар. Здесь мы тоже не настаиваем, не ограничиваем, и, естественно, силы никого не заставляем. Каждый сам выбирает то, что ему нужно. Но те, кому удобнее больше нравится работать по такой схеме, пожалуйста. Ну, в принципе, так или иначе, я думаю, к подписной модели тех же виртуальных АТС с оплатой ежемесячно, по большому счету. Заказчики уже привыкли и с оплатой того же интернета, телефонных счетов и так далее. Здесь оплата не ежемесячная, ежегодная, но суть, в принципе, не меняется. Замечания по продажам в России это не относится к Казахстану, Кыргызстану. Опять же, здесь я никак не могу прокомментировать налогообложения в ваших странах, и, ну, во-первых, можете обратиться в наши филиалы в Алматы, в Нурсултане и в Бишкеке, и проконсультироваться по ценам. Ну, я думаю, вы, в принципе, лучше меня знаете какие налоги, и как они работают в ваших странах. В России основной принцип то, что к рекомендованным розничным ценам в любом случае добавляется МДС 20%, который у нас существует последние, последние два года. Но у нас есть два юридических лица, у IP и ООО «ПМСОФТ». Одно из них работает без МДС. В этом случае мы можем подавать партнерам лицензии без МДС, которые также работают без МДС официально, без каких-то репонов, но ну, единственное, что мы, конечно, просим, требуем от этих партнеров не давать скидки, не уменьшать рекомендованные розничные цены на этот МДС, а увеличивать свой маржу. Ну, то есть мы Рекомендуем, ну, естественно, и как не можем заставить, такого принципа нет, 3CX. Рекомендуем всем партнерам соблюдать одни и те же розничные цены, ну, чтобы условия всех были одинаковые, и конкурировать в первую очередь с компетенциями, возможностями интеграции, дополнительными сервисами, техподдержкой и так далее, и так далее, и так далее, а не просто какими-то скидками. Ну, тут, наверное, принцип понятный, наверное, такой же, как у любого, в принципе, поставщика тех или иных бизнес-решений. Вот она партнерская программа, давайте по ней пройдемся. Начнем с того, что айтематика, как инстрибутер, платиновый или бриллиантовый в ближайшее время в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. Что мы делаем? Еще раз повторюсь, да, в Москве и других городах России, в Нурсултане и в Алматы и Пешкеке у нас работают филиалы, там вы можете обратиться непосредственно в отделы продажных местах. С партнерами из Беларуси мы работаем напрямую, также через московские офисы, пожалуйста, если проблем пишите, звоните, обязательно поможем. И также предлагаем и по цене тоже достаточно вкусные условия в рамках поддержки партнеров в Беларуси тоже. В Узбекистане у нас пока проектов не так много, там есть вопросы бюрократические, но также можете обращаться в наш филиал. В Ташкенте, тоже обязательно поможем. Принцип работы в принципе, 3CX, ну, вот это а, вендорский принцип, но он а, понятен и в целом ну, я лично, и мы с ним согласны. Сейчас объясню, в чем, в чем он заключается, что мы работаем с партнерами только напрямую, без посредников. Мы против того, чтобы партнеры выступали в качестве самодистрибутеров или какие-то еще словами поставщиков решений и так далее, и через несколько этапов перепродавали другим партнерам, чтобы уже в конце концов решение поставлялось конечным заказчикам. В этом случае так или иначе теряются компетенции. Понятно, что когда есть там шесть участников, каждый из которых процентов маржинальности и никто ничего не знает вопрос передается по цепочке ну наверное это может работать с, с продажей какого-то простого там понятного клиентского софта не знаю условно говоря с антивирусами когда требуются технические компетенции поддержка помощь в установке в первоначальном обучении сотрудников и так далее какие-то консультации здесь мы конечно хотим чтобы компетентные статусные партнеры которые прошли техническую сертификацию все знают и умеют общались с заказчиками напрямую и предлагали решения и помогали. Здесь, ну, может быть, немножко забегая вперед, есть также плюс, что в 3CX, в принципе, отсутствует и на нашей стороне фрилансер, и на стороне вендора поддержка конечных пользователей, потому что с ними общаются только партнеры. Для многих это несомненный плюс, потому что если бы вендор сам помогал или мы отвечали на вопросы конечных заказчиков, они бы участвовали в партнеры мы не приходили, но так есть возможность познакомиться, завести какие-то, предложить платную техническую поддержку, подписку на свои услуги и так далее, и так далее. Ну, и для многих это опять же является дополнительным способом лидогенерации. Но у нас есть, конечно же, бесплатная техническая поддержка для партнеров, для вас, обращайтесь либо, опять же, в филиалы ваших странах, либо в техподдержку в Москве на русском языке по e-mail или по телефону, ну, единственное, что по рабочему времени московского. Проектную помощь мы также, естественно, оказываем. Опять же, я, наверное, сегодня не раз делаю такой оговорку еще. В Казахстане и Кыргызстане вы можете конкретные условия скидки, помощь, какая, что они готовы вам предложить, чем помочь, узнать в местах. Ну, в общем, принципе, конечно, меняются. У нас есть защита проекта именно ценой. Ну, я так, наверное, открыто могу про это говорить, потому что как раз защиты поставкой нет, в отличие от других вендоров. То есть ни в коем случае здесь антимонопольное никакой никакое-никакое нарушается, ни европейское, ни наше, ни, ничего бы то ни было. Вот, поэтому здесь можно не стесняться и как бы открыто это все рассказывать. Но мы поддерживаем и помогаем в зарегистрированных проектах с дополнительными скидками. Партнер, который первый пришел с проектом, установил тестовый АТС, познакомился с заказчиком, предоставил данные, получает ему случае скидку выше, чем по своему статусу и может рассчитывать на хороший заработок, на хороший маржу. При поддержка также есть, обращайтесь, ну и обычная сейл-поддержка, документация и так далее, даже без этого. В вот, 3CX есть сделанные на хорошем русском языке, а еще на английском, португальском, испанском и так далее, на каком угодно, если вдруг вам нужно. Весь необходимый по маркетинговых материалов, раздаточные материалы. У нас есть раздатки в бумажном виде, кому так кажется более эффективно приходить к заказчику, оставлять на столе бумажку с своими контактами, лапы, баннеры для сайта, то есть и физические, и в электронном виде полный по материалов Пожалуйста, обращайтесь, есть все презентации и так далее, и так далее. Здесь, конечно, не жалко, и все, что можно в любом виде вам предоставим. Ну и, конечно, мы проводим обучение, не только вебинары в таком формате, но и очное обучение, обычно 4 раза вот, в разных городах России и СНГ. Вы, вы можете позвать нас к себе, сказать, что нам нужно техническое обучение в нашем городе, пожалуйста, приезжайте. И, опять же, здесь могут быть разные форматы. Может быть, что именно вы просто скажете, что у нас есть потребность. Мы проведем мероприятие партнерское, просто вас пригласим. Мы по сути, как бы ради вас, ради вашей компании, мы проведем. Если у вас есть три-четыре инженера или сейла, которые провести какой-то тренинг, это уже повод для того, чтобы это обговорить. Ну и можно проводить совместные как онлайн-вебинары, так и офлайн мероприятия для ваших заказчиков. Это все, конечно, тоже обсуждаемо. Если вы хотите в своем городе собрать, я не знаю, 10-20 ключевых каких-то клиентов, чем бы и нет, мы, естественно, готовы в это вписаться, и возможности есть. Так что генерите идеи, обращайтесь, с все можем помочь. 3CX также, как вендор, предоставляет ряд возможностей для партнеров, о чем нельзя не сказать. Во-первых, так называемые NFR-ключи, вот for sale, то есть их нельзя продать, их нельзя установить на сервере заказчика, но можно установить у себя, использовать, показывать в качестве демонстрации, использовать просто у себя в компании как АТС, на который работает организация. У нас есть несколько десятков партнеров, которые используют эти ключи у себя в компании, радуются, ну, во-первых, просто экономят деньги, потому что им нужно восстанавливать АТС для себя. У нас тоже в офисе крутится такой мифраключ. Но периодически бывают случаи, когда партнеры так и по тем или иным причинам прекращают работу с телефонными решениями, ну или там меняют немножко схему бизнеса и перестают в принципе, контракт софтом. Теряют свой статус и теряют и на ключей потом приходят просто раз в год, чтобы свои своей минимальной партнерской скидкой 10% купить от чисто для себя. Потому что уже привыкли, им нравится. Так, такая схема, конечно, тоже может быть, но лучше продолжать работать вместе, сохранять ваш бронзовый, серебряный, золотой и так далее статусы и бесплатно пользоваться этими на ключами На сайте 3CX.ru, на русскоязычном сайте, повторюсь, с огромным количеством материалов, видео, обзоров, технической информации и так, так далее, Вот, так далее. Наверное, поэтому даже у нас на сайте IPMATIC не так много информации про 3cx в карточках товаров новости, -то, конечно, мы тоже регулярно публикуем и на сайте и на Хабре и в других источниках, и соцсетях, но просто вся базовая информация она прекрасно изложена на сайте ТСИК.рф, поэтому даже как бы смысла не дублировать. Там есть буквально все можете зайти, почитать, когда у вас есть время, посмотреть ролики. И там есть раздел «Где купить», где отображаются все статусные партнеры с биографической привязкой, с полной информацией. Ну и достаточно много лидов и вопросов, и клиентов приходят партнерам именно с этого раздела тоже. Он популярный, посещаемый, там несколько сотен посещений в день. Так что призываем стремиться туда тоже попасть. Вендор также оказывает бесплатную техническую поддержку для партнеров выше статуса аффилированного по тикет-системе и по телефону. То есть каждый партнер может сам выбрать, с кем ему больше нравится разговаривать, общаться, где получать поддержку. Например, у нашего инженера Олега из Москвы или у инженера Олега из Кипра. Так что здесь партнеры могут выбирать сами. И, наверное, самый важный пункт у всех этих – Каждый партнер может создать неограниченное количество тестовых ключей для заказчиков любого размера, любой редакции на 45 дней. Это более чем достаточно, чтобы провести все необходимые тестирования, сделать интеграции, попробовать ADS в работе с полной нагрузкой. И уже после этого приобрести лицензию для полноценного использования уже за деньги. И здесь вы также можете создавать ключи нужной конфигурации под конкретного заказчика и сразу его к себе привязать, либо просто у себя на сайте опять же в своих материалах, рассылках и так далее выложить, ссылку на скачивание 3CX ваше и автоматически эти клиенты будут также к вам подвязываться, даже если вы не знаете, что они скачали АТС, вы это узнаете в своем личном кабинете на своем портале. Ну, кстати говоря, у 3CX отличный также партнерский портал, тоже с огромным количеством материалов, в том числе закрытых именно для партнеров, со всей информацией, дашбордами по работе вашей компании и так далее, так далее. Так что порталом, ну, собственно, по ссылке portal.3cx.com пользуйтесь, там есть тоже все, что нужно. Вот я уже упоминал про некоторые статусы, да, вы, наверное, заметили, вот, собственно, как раз слайд, где это немножко более формализовано. Основных статусов на самом деле семь. Новые партнеры получают статус учебный, или тройни на полгода с расширенной поддержкой, с дополнительной скидкой, с большими возможностями. Но подразумевается, что за полгода новые партнеры могут и должны сделать свои первые проекты и уже дальше расширить свой статус до бронзового, серебряного, золотого и так далее. И есть седьмой статус аффилированный, тоже, который я упоминал. Это партнеры, которые никакие торги не выполняют по тем или иным причинам, ничего не делают, но остаются просто формально партнером 3 с минимальной скидкой 10%, без каких бы то ни было возможностей. Но мы говорим именно про... Партнеров, которые таргеты выполняют, поэтому здесь приведены пять основных статусов. бронза серебро, золото, платин и титановый. Ну и, соответственно, партнерская скидка с 15% до 35% возрастает с шагом, с шагом 5%. Часто слышу комментарии от партнеров, кто считает, что это очень мало, сравнивает другими софтовыми решениями, говоря, например, что а вот мы продаем кадры, и там у нас скидка чуть ли не 70%. Кто-то говорит наоборот, вот это много классно, сравнивая, с, условно говоря, с вирусами, по-моему, где маржа доходит там, до 3%, не верит, что бывает 30%, но это все, наверное, бессмысленно делать такие прямые сравнения. Софт тоже бывает разный, и степень вовлеченности партнеры, необходимость консультации, и так далее, и так далее. И ресурсы, которые компания тратит на введение сделки, на ведение льда – так что, ну, нам кажется, что в среднем это, конечно, нормальный уровень заработка. Так или иначе, но стремитесь получать скидки, да, достигать более высоких статусов. Ну, и опять же, я уже говорил, что в проектах мы, в том числе и с мной, конечно, готовы помогать. Ведь это не истинно последней инстанции, что партнер получает скидку только 20%, не никак больше, конечно, мы не злые и готовы помогать. Чтобы это все получить, ну, требований не так много. Первое – это техническая сертификация. Откровенно говоря, пройти несложно, Там буквально ответить на 20 вопросов формата «да, нет», и вы станете, ваша компания, ну и ваш конкретный инженер станет сертифицированным специалистом 3 И выполнять минимальный оборот от половиной тысяч баллов, что равно ну, евро в рекомендованной розничной цене в год, ну, по сути, это один… Средний проект там на компанию на 200 человек. Ну и опять же, если вы этот проект сделаете из года в год будете продавать эту лицензию, потому что они годовые, то будете свой тот же самый бронзовый статус автоматически подтверждать. Ну, серебряный это вот семь это три три неплохих проекта. Так что таргет очень лояльные, но и по сравнению с многими другими вендорами, где чуть ли не самому надо деньги заплатить, чтобы получить возможность войти в партнерскую программу, здесь все действительно лояльно и весьма человечно для партнеров. Вот продолжая разговор про партнерскую маржу, отдельный слайд, конечно, нужно этому посвятить, потому что, ну, как не все это сходу понимают. Многие партнеры воспринимают это именно как продажу софта, то есть взял, купил, продал и, и забыл. Ну, стрессы, кстати, не работает. это, например, не мобильные телефоны, где можно какого-то бокс заниматься. Это ведение клиента из года в год, от начала до конца, от того, как он стал ледом, до дальнейшего успешного развития его бизнеса. То есть это не только заработки, ну, так скажем, по капексу по первоначальной продаже, вот эти 20-30-35% национальности партнера. Ну, многие считают, думают, блин, мы не хотим чем-то заниматься за 1000 евро там, нашего заработка, условно говоря, что такое? Ну так нет же. Мы вам предлагаем также самим выстроить свою бизнес-модель, как вам удобно, и предлагать услуги по внедрению, консультации, техническую поддержку, и так далее, так далее. Каждый партнер сам решает, как это делать по часам, по годовой подписке, по месячной, или делать это вообще бесплатно и какими-то другими сервисами добирает. Мы также вам, конечно, предлагаем не только продавать софт, но и реализовывать комплексные проекты. Там, где 3CX, там, конечно, можно предлагать и телефоны, и сетевое оборудование. У нас были проекты, где видеонаблюдение предлагали вместе с ИТС и так далее, и так далее. Ну и прекрасно заработать также на оборудовании, на вот этой первоначальной продаже тех же самых телефонов, что в разных сферах, там, конечно, проекты могут быть разные, по-моему, дело оборудование разное, но там тоже есть своя маржа, есть своя защита, своя помощь в проектах и так далее. Ну и, конечно, дальше из года в год можно также не только получать свою маржу на продление лицензии, вот эти вот, условно говоря, тысячи евро в год, когда они там с 2 третьего, 3 4 года, когда заказчики уже все умеют знать, вопросами не стоит просто оплаты счета, это уже получается, там, условно говоря, заработок за 3 минуты работы бухгалтера, и здесь уже становится классно и приятно, <laughs> о чем многие партнеры новые наперед не думают. Ну и, конечно, услуги по сопровождению, по системе. Здесь, опять же, сами вы можете решать, как на этом можно заработать, как выстраивать отношения с вашими заказчиками. Немножко про то, как стать партнером. Относительно частый случай, когда заказчик приходит партнер и говорит, нам нужно просто лицензия, ничего знать не хотят, нас заказчик попросил, просто продайте, отстаньте, пожалуйста, от нас. Ну, лицензионный договор с нами, или с Пиматикой Казахстана, или с Кижи, в любом случае надо заключить, ну, по закону, как бы, мы работаем по договору, получите минимальную скидку 10% и, пожалуйста, делайте, что хотите. Но, конечно, этот вариант нежелательный, потому что, Возможно, и партнер не всегда окажет консультацию нужную клиенту. Ну и вообще, зачем, если вы можете заработать больше официально вступить в партнерскую программу по нашей реферальной ссылке, став нашим партнером? дистрибьютора компании «Эпиматика», сразу после регистрации получив 15 процентов скидки или выше на зарегистрированный проект все конечно обсуждаемо далее пройдя сертификацию получая уже маржу гораздо больше но это более правильный путь и более выгодный конечно для всех в первую очередь для вас можно ли сразу получать скидку больше конечно можно ну, например на крупные проекты при условии прохождения сертификации мы готовы также бонусно поддерживать просто при регистрации проектов можем Помочь. Ну, в общем, это все обсуждаемо, так что по вашим задачам обращайтесь, конечно. Еще раз скажу: мы, мы не злые и всегда готовы партнерам помогать. Вот она ссылка, по которой мы вас просим регистрироваться. Там все. Ну, анкета, конечно, не очень короткая, но понятная, опять же, на русском языке, так что никаких не возникает. Вендор обычно вам звонит в течение двух дней, также естественно по-русски. и Беседует, знакомится, одобряет ваш аккаунт. Ну, после этого у вас будет полгода на реализацию первых проектов на животных условиях партнера уровня трейдинга. Резюмируя то, что я говорил выше, на одном слайде еще раз повторюсь: как сейловую, так и техническую поддержку можно получать как по почте, так и по телефону. И на нашей стороне, и на стороне вендора. Возможно, кто-то из вас знаком. Если нет, то знакомьтесь с Леной Федосеевой. Это наш менеджер по работе с партнерами в России и странах СНГ наш куратор, можно так сказать, так что всегда и я и она и все готовы помочь что-то сказать так что обращайтесь. Немножко про дополнительные возможности. Что еще можно получить? чем можно заработать? Как еще можно стать более успешным с FFX? Про поддержку новых партнеров достаточно много рассказывал. Она есть. Обращайтесь. Конечно, мы вас не бросим мы дополнительную скидку дадим, чтобы вы могли более успешно вступить в партнерскую программу. И иногда это можно решить там, на основе каких-то устных даже договоренностей. Не нужно там, подписывать договоры кровью. Если вы понимаете, что у вас есть сила, потенциал, желание, у вас есть заказчики, которым нужны современные качественные решения, мы, ну, естественно, можем там сразу закрепить вами полученную скидку, например, на полгода. Но в течение этого полгода вы первый проект реализуете, уже просто автоматически поднимете по партнерской лестнице, это все возможно. У нас есть возможность предоставлять лицензии Professional на 32 одновременных вызова с еще большими дополнительными скидками по всему вышеозвученному. Конкретно вот эта номенклатура, обычно это идет примерно на компании... 100, 150, 200 или даже 250, 300 человек, если в гостиница, там 200 номеров. Так что вот на такие, как сказать, средние, средние проекты, они действительно, наверное, самые популярные, вот если всех заказчиков взять и провести медиану по количеству сотрудников, обращайтесь, здесь мы можем помочь, у нас есть специальная акция, открыта у нас на сайте, на вот эти проекты. Я говорил уже про отельные проекты, там тоже мы можем мы даем дополнительные скидки и подарки, потому что такая сфера интересная. И у нас есть вендор, также, за который я отвечаю, Fanville, где есть целая линейка отельных телефонов. И у нас есть очень много примеров реферальных того, как реализуются именно комплексные проекты 3Six Plus Заказчики довольны, и оборудование, естественно, совместимое, протестировано. Все тоже есть в открытых источниках, все необходимые там, сертификаты и так далее. Так что, если у вас есть какие-то комплексные проекты на этих брендах, не только в отелях, но и в других сферах, обращайтесь. Мы там готовы помочь, поддерживать. Держать, ну и потом еще предоставить от того и другого вендора дополнительные подарки. Ну, в прошлом году были даже просто денежные подарки и в рублях, и в долларах. В этом году, конечно, обязательно тоже что-нибудь придумаем. За написание истории успеха, комплексных, в отдельности, также вендоры предоставляют дополнительные скидки и подарки, ну и в том числе даже были ну, действительно просто денежные подарки непосредственно людям, которые это сделали в качестве благодарности, так что обращайтесь. Я уже призывал звать нас в гости, и да, делайте это, мы готовы приехать, естественно, за свой счет провести мероприятие у вас в регионе. Например, недавно мы были в этом году проводили обучение в Москве, в Санкт-Петербурге, ростове на Следующее у нас уже запланировано в Казани. В четвертом квартале, в октябре, скорее всего, если есть и кто смотрит нас из этого региона, обращается и приходить на технический тренинг. Ну и, например, в первом квартале следующего года мы думаем либо на Минском, либо на Новосибирском, либо если у вас есть идея, ну. Пишите, звоните, может, можем наши планы перестроить. Пока еще на следующий год, конечно, мы не устраивали, так что с удовольствием приедем к вам. И есть возможность компенсации частичной маркетинговых активностей, любых после согласованию в виде дополнительных скидок на ваши закупки, до 50% от ваших трат. Это может быть как какие-то офлайн мероприятия общение с заказчиком, так и онлайн-активности, написание статей, да даже просто Яндекс.Директ. Здесь мы готовы помочь, поддерживать. Ну Понятно, что это надо согласовать, потому что, конечно, если у вас будет реклама в Яндекс.Директе, 3CX у нас, мы это не поддержим, потому что мы не будем поддерживать активности, где одни партнеры, партнеры пытаются перетаскивать клиентов в других партнеров. Если у вас будет же какая-то рекламная кампания, например, выкиньте ваш астериск, установите современный 3CX, вот, это уже как бы дело. Здесь, конечно, мы с удовольствием готовы поддержать, рассмотреть, помочь и советам и финансово. Некоторые другие преимущества, резюмируя наш сегодняшний вебинар, в принципе, 3x от вендеров, вставщика решений. Пункты, может быть, не по важности, но по порядку. Стабильный происход евро это, – это так. При нынешнем курсе, особенно в рублях, 3x сейчас стоит Украине ну, дешево, так что сейчас лучшее время, чтобы это решение купить, а даже на несколько лет вперед не будет. И в отличие от многих-многих других вендоров в этом году 3CX мы ни разу прайс-лист евро не повышали из-за курсовой разницы. Так что в этом плане можно быть стабильными, и у нас не будет никаких внутренних курсов, отличающихся на 10, 20 или сколько-то процентов от того, что у вас получается по калькулятору. В этом плане никакого обмана не будет. Ну да, недавно 3CX... Повысил цены, отменил акцию, которая действовала больше двух лет в рамках борьбы с пандемией по всему миру. Они тогда в 2020 году понизили цены, чтобы помочь бизнесу по всему миру. Сейчас это как бы понижение цен отменили. и Получилось такое отмена понижения цен, тирав повышение. Но в любом случае прайсы повысились буквально там, на 6-7-8% не сильно. Но я повторюсь, что с конкурентами решение оно, в принципе достаточно бюджетное. Так что здесь проблем нет, и дальше никаких повышений не планируется. И курс ЦБ мы держим, и никаких дополнительных, Припонов в этом плане партнерам не устраиваем. Здесь все достаточно предсказуемо и понятно. Отсутствие ограничений по работе в России и Беларуси, это мы уже сказали, и вендер можно сделать официальное письмо при необходимости заказчику. Таких ограничений нет. Решение софтовое, не предустановлено на серверах, не зависящее от железа, не зависящее от мирового кризиса чеков и так далее. Так что сток, по сути, влезает бесконечный, срок поставки, ну, от одного дня, но по факту это можно сделать за несколько минут заказать лицензию и переслать есть мозг ключом вам, так что здесь тоже никаких проблем нет. Ну или даже через несколько минут, конечно, там какие-то бухгалтерские идут процедуры, отгрузка документов. Но если, например, речь про продление ключа, конечно, мы его сразу же продлим. То есть это там, займет буквально, не знаю, три минуты от того, как заказчик присылает платежное поручение, до того, как у него это лицензия обновляется или расширяется, или продолжает свою работу, по факту у него все будет хорошо, никаких задержек здесь нет. Ну и то, то что да, я уже упоминал, еще раз как бы, резюмирую и повторюсь, что партнер может сам выбрать во всех смыслах любую модель ведения бизнеса, которая ему нравится. То, как генерировать лиды, то, как общаться с заказчиками, то, как зарабатывать, то, как оказывать их поддержку, то даже как непосредственно решение предлагать, и как его заказчикам продавать. У нас есть партнеры, которые представляют 3 как сервис. Сами там или какие-то кластеры и предлагают условно говоря, как виртуальный АТС, берут помесячную плату. Кто-то продает естественное правило кто-то на серверах, кто-то в своем хостинге и так далее, и так далее. Здесь каждый волен делать то, что ему нравится. Я говорил также сегодня про изменения, которые с этого лета были. Я сейчас в чат кину ссылку, но и у нас в принципе на сайте ipimatic.ru все новости, конечно, в открытом виде. Кроме того, что немножко изменилась структура прайсов, там некоторые лицензии были убраны, немножко это было изменено. Также изменились там некоторые условия по бессрочным лицензиям, которые были раньше, сейчас в 3CX, принципе, только, только годовые ключи предлагаются. Ну, кому интересно, можете подробнее почитать. В целом никаких прям глобальных резких изменений не было. Ну, и Общие принципы продажи я рассказал выше по вебинару. В ближайшие месяцы мы ожидаем выхода новых, Решение новых продуктов от 3CX, в первую очередь от 3CX стартап, решение для небольших компаний, ну, собственно, стартап, до 20 человек, по очень низким прайсам, по очень вкусным ценам, по сути будет предлагаться решение на пользу 3CX, ну, такая условно-виртуальная АТС для небольших компаний, простая, понятная, без необходимости увеличения садминов. это может быть яркий конкурент на рынке, СААС и, и виртуальных АТС, ну и вам как партнерам здесь, конечно, тоже чем заняться при работе с маленькими заказчиками. Также новости от вендора ожидаем и в плане предложения хостинга, в том числе платного непосредственно от вендора, по развитию продуктов, по развитию там, продуктов веб-митинга, лайфчата и так далее. Так что следить за новостями, все публикуем, у нас, и на Хабре стараемся делать это оперативно, естественно, на русском языке. Но вот на данный момент ситуация такая. Если вы смотрите меня, опять же, в записи, то что-то, конечно, уже могло измениться за месяц, два, три и так далее. Так что, ну, переходите на наш сайт за всей актуальной информации. Если есть вопросы прямо сейчас в прямом эфире, также можете, конечно, писать в чате, обязательно ответим. Да, Илья, добрый день. Коллеги, здравствуйте, кто слышит. Я буквально там несколько вопросов. Понимаю, что отправите в основном к документации, но тем не менее, просто чтобы немножко в голове устаканилось. Подскажите, пожалуйста, шаг увеличения... Емкости АТС. То есть стандартно, так как по… Да, сейчас... О, благодарю, что… То есть вот покупаем, например, на 16, заказчик не уверен просто, и я mm -hmm. тоже не уверен, сколько одновременных вызовов будет. Сначала, например, покупаем на 16 и следующий уже шаг 24. Mm -hmm. 2 и так далее, то есть вот именно по стандартным количествам одновременных вызовов, правильно я понимаю ситуацию? Да, шаг только такой, как есть в прайсах, никаких промежуточных больше нет. Но ну, и здесь мы да, мы обычно рекомендуем брать лицензии меньше, посмотреть, как они работают, если не хватает, uh -huh. уже докупить. И доплата, в случае чего, будет только разница в стоимости, при том, по количеству оставшегося периода. То есть, например, прошло полгода, это, соответственно, будет половина разницы стоимости там между 16 и 24. То есть это так называемый политика нулевых переплат 3СХ, здесь никаких дополнительных. Uh -huh. Вот, нет. Так, все, это принято, благодарю. Еще. Второй вопрос. Ну, технически, ну так, на ходу скажете, не скажете. Напомните, пожалуйста. Вы говорили про Enterprise решение, то, что там ну, кластеризация или вторая ТС отказа устойчивость, mm -hmm. Они в режиме активная-пассивная? То есть основная отключается, падает, вторая автоматически поднимается, или они обе active -active? Нет, они обе не неактивные, вторая именно что-пассивная. Она не будет работать, пока первая не потеряет связь, не перестанет работать. Если я правильно помню, как инженеры 36 говорили вот это время тайм-аута 3-5 минут. Uh -huh. Мы понимаем, что нам для каких-то крупных организаций 3 минуты простые могут быть критичными. Ну, действительно, так и есть но для там, многих заказчиков, особенно не крупных, это вполне устраивает, но ну, вот разница в цене не такая большая, многие действительно берут ради этого, чтобы быть Хорошо, подскажите, пожалуйста, в, ну, то, что называется, в кластер на, надо АТС одинаковой емкости подключать, или можно, например, условно купить там 24 и 24 в активную часть, а 8 в резервную? Именно что да, можно купить две разные АТС и так их настроить, mm -hmm. ну, то есть по прайсам. Если именно брать редакцию Enterprise, в которой как бы это включено, это будет две одинаковые. Да, по сути. А, только две одинаковые АТС. Если мы хотим вот это вот горячее резервирование, только две одинаковых АТС. Да, но, да, но там не нужно ничего докупать. То есть, например, вот Enterprise 16 на временных за 735 евро, это уже полная цена. То есть там, как бы, по сути, это вторая ТС, у вас будет... То есть не, не нужно два раза за 735 покупать. А, то есть мы просто с одним и тем же ключом можем сделать да. две инсталляции. Ну, то есть, да. грубо говоря, в двух дата-центрах установить это все дело и все. Хорошо, благодарю, тут понял. По годовым лицензиям. Подскажите, пожалуйста, не продляем годовую лицензию, что происходит? Она скатывается в последний день до бесплатной версии. Вот как раз отвечаю на вопрос Александра в чате. Бесплатная версия – это 4 одновременных вызова. И максимальное количество пользователей, любое, опять же, хоть 10 тысяч, но 4 одновременных вызова, У -у -у. и она урезанная по функционалу. То есть это бывшая редакция стандарт. Там... Стандарт, это стандарт, да, Нет очередей, говорить. нет записи разговоров, ну просто как бы словно mm. говоря, я звонилка, mm. Mm. просто работающая на 4 одновременных mm. вызова с любым количеством пользователей. Mm -hmm. И 25 so участников в 25, 25 uh -huh. ага. <с writers> а, подскажите еще такой, ну тут совсем маркетинговый вопрос, подскажите, пожалуйста, было обозначено, что срок тестовой лицензии 45 дней. Угу. Где-то вот на слайдах. Если сильно попросить, ну там поплакаться, там еще как-нибудь, можете срок увеличить или нет? Ну до разумного, например, там до 60 дней, там, ну где-нибудь а... вот, на пару месяцев. Тут... Под реальный проект, Илья, сразу говорю, то есть понятно, что это не там сферический конь в вакууме, да, а это именно реальные проекты, если Да, я понимаю, тут по политике 3CX мы как дистрибутор, в принципе, тестовыми ключами не управляем, то есть мы это ни... никак не можем Вендор теоретически может, угу. но это надо обращаться вот к Елене Федосееву, которая... Да, все, понял. Ну, или можно будет сделать второй ключ, конечно, что не очень удобно, либо попросить их, и вообще в ближайшее время по запросу партнеров они, в принципе, обещали, обещали тестовый период увеличить до 60 дней. Ну, то есть, теоретически. А, здесь... Да. Ну, да, то есть, 45, там ни два, ни полтора. Так, и последний вопрос по поводу доп. скидок на 32, угу. на, да, на 32 одновременных вызова прошную версию. Это с кем связываться? С менеджером, с нашим или партнером? Да, с, с менеджером по, по, по продажам нашими, с, с кем вы работаете, с любым связываетесь. У нас есть акция, и все проекты в курсе. То есть ко всем вашим партнерским скидкам и так далее, потом еще плюс 10% именно на эту конфигурацию мы uh -huh. предлагаем так, и отсюда еще вопрос. Следующее продление будет по той же цене или же будет по новой цене? Но именно, тут, вот как... это, вот именно вот это 32 про? Да. Нет, след... следующее по обычной прайсовой цене. Обычная прайсовая. Да. Ну, а то, то есть, это тут, тут, тут скажем так, то, что, да, то, что называется замануха. Все, да. в... вопросов больше нет. Благодарю вас за уделенное время, благодарю за да, вебинар. Нет, вам спасибо. Вам. Благодарю. Да. Всем Я всего, в... всего хорошего. Спасибо. Ладно, коллеги, мы до 9 утра по Москве закончить. Осталось там, буквально три минуты. Я, наверное, с вами попрощаюсь, но еще пару минут посижу в чате, послежу. Если у вас вопросы возникнут, обязательно пишите, тоже ответим. Ну, или пишите в комментариях, пишите на почту. Всем спасибо, всем до свидания.